Кафе Восток представляет Вкусные новости Ставрополя. Кулинарный блокнот. Блюдо японской кухни. Запеченные роллы махони. Состав, рис, нори, сыр, лосось, огурец, укроп. Запеченная шапочка, спайс соус, куриное мясо. Роллы махони. Это когда очень вкусно. Кафе Восток. Доставка. Шестьсот шестьдесят шестьсот С нами Новости Ставрополя вкуснее.